Вторая часть решения задачи D21. Давайте мы рассмотрим, что такое обобщенные скорости, обобщенные координаты и обобщенные силы, которые фигурируют в уравнениях Лагранжа второго рода. Я буду пользоваться вот этим учебником. Его первым изданием оно в открытом доступе находится вот на этом сайте. Вы можете его скачать. Итак, вот у нас значит, обобщенные координаты Q1, Q2QS, система СС с степенями свободы. Радиус вектор значит, каждой точки, соответственно, мы выражаем как функцию от этих параметров. Вот что называется обобщенной скоростью, соответственно. То есть, вот то, что я здесь записал в v-q. Это у нас, значит, V, то есть, сама величина V, извиняюсь, VQ, это, соответственно, производная, вот она, от э, обобщенной координаты, соответственно, DQ, деленная на DT. Ну, например, в нашем случае в качестве обобщенной координаты предлагается взять... Значит, вот два параметра x1 и x2. Вот первая обобщенная координата – это вот координата x1. Значит, в нашем случае, то есть вот этот параметр q1, это будет у нас, например, если, если q1 равняется x1, то, соответственно, q – это будет что? dx1 по dt – ну, или как часто обозначается в механике, напоминаю, производное по времени точкой. Вот. То есть, вот в нашем случае обобщенная скорость по первой обобщенной координате. Так, обобщенные координаты, понятно, обобщенные. И что такое обобщенные силы? Что это такое? Обобщенные силы... Вот определению вычислим работу всех активных сил на виртуальном перемещении итак если вот мы проведем вот эти выкладки то есть работа э, всех сил это сумма всех э, скалярных произведений силы значит активной силы на перемещение на виртуальное перемещение э, точки приложения этой силы мы рассматриваем систему материальных точек соответственно если мы подставим э, это уже правило дифференциального исчисления значит вместо вот этой э, дифференциала бесконечного малого подставим вот такое выражение вынося за скобки то есть совершая преобразование мы получим внутри скобки вот такую величину то есть мы получим здесь у нас была сумма что про скалярных произведений вот по этой величине то есть вот э, в качестве дифференциала виртуальной перемены выступал Виртуального перемещения выступали вот эти вектора. Здесь у нас выступает уже дифференциал, что обобщенные координаты. Соответственно, по аналогии вот эта запись и эта запись имеют одинаковый вид. Здесь, значит, что коэффициент перед множитель перед дифференциалом перемещения называется обобщ... силой, является силой. Здесь, соответственно, тоже коэффициент перед дифференциалом. Обобщенной переменной, обобщенной координаты назвали обобщенной силой. То есть обобщенная сила является, строго говоря, по определению вот такой вот величиной. То есть обобщенной силой по какой-то координате Q, мы обозначим Q большое, соответственно, является сумма скалярного произведения вот этого вектора на вот этот вектор, где это ДРК. Делить на DQ. Где K это у нас. Вот у нас. Значит, вот этот вектор скалярно умножить на вот этот вектор. Этот вектор получается каким образом? Вот этот вектор делится на это число, соответственно. Ну, в пределе. И это у нас, значит, для всех тел системы. То есть, K от 1 до K. Это мы все записываем в порядке, например, для первой координаты. Обобщенный. Дельта Q1. То же самое мы составим соответственно для Q2 и так далее. Для QS если у нас система с S степенями свободы. Та же самая формула. Только здесь будет другая переменная. Вот это у нас понятие обобщенной силы. То есть то, что фигурирует в уравнениях Лагранжа в правой части уравнение Хлогранжа второго рода. Давайте сразу же тогда тоже вернемся к этому учебнику. В качестве обобщенной координаты может выступать уже не только перемещение линейной главой, а любой параметр. В частности, очень часто, например, в термодинамике, мы в качестве такого параметра выбираем объем. И, соответственно, обобщенная сила тоже имеет различные уже размерности. То есть это не обязательно уже сила или даже момент силы, к чему мы общем привыкли. Например, давление тоже может выступать, давление газа тоже выступает как обобщенная сила. Ну и вот способы вычисления обобщенных сил. Ну первый способ это вот способ по э, самому определению. Вот это определение, это раскрыто, что вот это скалярное произведение двух векторов а на b, значит аx бx плюс аy бy плюс аz бz. Далее, для второго способа определения в общ... силы используется то, что вот мелькнуло в начале. То есть, если мы вычисляем, мы задаем всей системе перемещение, связанное с первой, например, вот какая-то система. Мы задаем всей системе, грубо говоря, мы считаем, что двигается только вот эта первая координата x, q1. В общем случае, это q1. То есть, считаем, что все остальные параметры Q2, Q3, Q4, они равны нулю. То есть, мы и смотрим, как изменилось положение системы, соответственно. То есть, как они все сместились в результате вот действия вот этого смещения Q1. Соответственно, мы выписываем работу, которую э, совершили все активные силы на этом перемещении. То есть, работа это равна... Я, по-моему, уже где-то здесь писал. Нет еще. Но эта работа равна, в общем-то, вот этой сумме... А, мы смотрели это... Равна сумме вот этой самой f на dr, fk на drk, 1, 2, 3, до последнего k. Значит, k от 1 до k, где k это число, степен... число тел в системе. Значит, это мы, допустим, все делаем для первого. Значит, это все было связано с... С движением по параметра Q1. Поэтому, если это все мы распишем по формуле, которая была у нас вверху, мы получим, что в конце? Сумма, извиняюсь, Q1 умножить на дельта Q1. Мы изучаем сейчас не всю, а только вот, не все перемещения, а только перемещения, связанные с Q1. Соответственно, если мы выразим вот все эти координаты, распишем, мы получим, выведем вот этот общий множитель дельта Q1 мы получим какой-то коэффициент, то есть Q1, q можно вычислять и как вот этот коэффициент стоящий перед дельта Q1, то есть грубо говоря формально это вот может выглядеть вот так, то есть работа, которая совершается в результате перемещения первого, перемещения системы в результате придания ей движения вот в направлении первого, первые обобщенные координаты мы можем вычислить вот как коэффициент стоящий перед дифференциалом вот этой первой обобщенной координаты. Точно так же вычисляются, что Q2, Q3 и так далее до столько, сколько нам степеней свободы. То есть мы задаем теперь вот телу, которое обладает у нас второй обобщенной координатой, например, вот это тело, мы задаем ему, что перемещение Q2, рассматриваем, какие возможные перемещения в этом случае испытают все тела системы, составляем это уравнение, и вот этот множитель Q2, соответственно, будет второй обобщенной силой. Это у нас второй способ, значит, вычисление это способ А, это способ Б, кстати говоря, способ B мы сразу можем все то же самое написать для мощности. То есть, мощность, которую если мы разделим на время, то есть, вот этот мы разделим на время, за которое произошло это перемещение на dt, соответственно, это получим, что у нас мощность равна что? Q1 умножить на VQ1, то есть, обобщенная скорость. Это у нас будет... То есть, соответственно, Q1 мы можем рассматривать и как коэффициент перед обобщенной скоростью вот в этом выражении. То есть, грубо говоря, N делить на VQ1. Это как бы вариант вот этого второго определения. То же самое Q2, Q3. Ну и, наконец, третий способ определения для консервативных сил. Вот третий способ. Это способ, я бы даже сказал, что это все-таки четвертый как бы... Потому что все-таки математика немного разная. То есть, вот это В-способ, а это Г-способ. Но для консервативных сил, напоминаю, вот эти все силы, которые действуют на систему. Консервативные в этом случае, значит, силы представляют из себя что? Силы можно выразить как что? Производную от потенциальной энергии. Системы. То есть в этом случае Q1 будет представляться DP на DQ1 с обратным знаком. Потенциальная энергия, повторюсь, при движении все то же самое. Вот оно со знаком минус. Вот это количество уравнений здесь будет, количество обобщенных сил будет соответствовать количеству степеней свободы. При этом потенциальную энергию мы изучаем как бы, при применении вот к изменению потенциальной энергии при изменении той обобщенной координаты, по которой мы вычисляем обобщенную силу. То есть аналогично надо поступить для Q2 и так далее, для QS. Итак, вот у нас значит, с чем связаны... Уравнение Лагранжа второго рода. с кинетической энергия системы. С обобщенной координатой системы. С обобщенной скоростью системы. С обобщенными скоростями. Обобщенными координатами. Их я повторяю. Этих координат. Ну и соответственно скоростей будет столько, сколько степеней свободы у системы. У системы и обобщенными силами. Теперь... В чем состоит алгоритм решения этой задачки? Ну, я уже вот здесь начал, как бы, вот первое, давайте вот здесь выпишем. Итак, первое, что нам нужно, собственно говоря, но по порядку это, конечно, нужно определить обобщенные координаты системы, ну и, соответственно, уже сюда как бы что, входит число степеней, то есть определить, определить число степеней свободы число степеней свободы и и для каждой степени свободы значит, ну такое же количество обобщенных координат выбрать соответственно сразу после этого мы можем поработать конечно же и с обобщенными то есть отсюда же можно вычислить и обобщенные скорости ну можем написать это как второй пункт определить значит обобщенные скорости. Строго говоря, нам нужно определить скорости всех тел системы как функции от вот этих параметров. То есть, скорости всех тел системы v1, 2, 3 и так далее. k как функции от вот этих самых обобщенных скоростей. Ну, в принципе, это в общем случае это может быть и функция от самих координат, ну и, конечно же, от времени. То же самое здесь, когда мы говорим. Наша задача выразить каждый радиус-вектор, каждый точки механической системы как функцию от вот этой самой обобщенной координаты и времени. Что далее? После этого нам требуется выразить через вот эти величины выразить кинетическую энергию системы, которая, я говорю, равна сумме вот таких частей, то есть mv квадрат пополам это все процент центр масс мы говорим на i омега квадрат пополам. Соответственно, нам понадобится, естественно, узнать вот эти параметры m, g. Ну, а вот эти скорости, я говорю, мы должны выразить вот через эти заданные, обобщенные координаты. Это у нас для каждой, повторю, для каждой точки системы мы это выписываем. То есть, k от 1 до k большое, где я k большим обозначил число точек системы. После этого, собственно говоря, выражает После этого у нас нужно совершить еще три вот таких алгебраических хода. Нам нужно вычислить не только саму координат, но и желательно вычислить отдельно вот эту производную, отдельно вот эту производную и еще отдельно общую эту производную. То есть нам стоит вычислить отдельно значит, dt по dq для каждого q. Есть, 3b это нам стоит вычислить частную производную dt по dq с точкой, ну или как я обозначил, dt по dv, по обобщенной скорости, и 3v нам нужно будет вычислить, то есть отдельно желательно это делать, что вот производную вот этой величины по времени, то есть вот эту производную, dt по dvq, то есть то, что мы вычислили в 3b, еще вычислить вот эту производную. Ну и, наконец, четвертым шагом нам надо что сделать? Четвертым шагом нам надо вычислить, соответственно, Q, и e, для которого мы составляем. И вот, выполнив эти четыре шага, мы готовы что сделать? Мы готовы составить уравнение Лагранжа второго рода для одной степени свободы. После этого, значит, повторяем мы все это самое, вот эти четыре шага определяем для следующей степени свободы. И так, пока мы не пройдем все степени свободы этого тела и составляем, соответственно, систему из S уравнений Лагранжа второго рода. Вот такая у нас методика использования уравнений Лагранжа. Такой вот алгоритм действий при решении задач с использованием этих уравнений.